Всем привет! Сегодня хочу рассказать про приложение SendFile.tv. Ну, по крайней мере, так и оно, оно есть в маркете. Вы можете его найти. Это приложение. Кстати, маркет немножко изменился. send файл Вот оно, это приложение. Про него пишут, чтобы увидеть расположение загруженных файлов, проверьте или измените путь на панели настроек. Это простое приложение для подключения Давайте ну, наверное лучше всего в него войдем и посмотрим. Я его передачу любых файлов. Хоть АПК, хоть э, скриншотов. То есть, допустим, если я сделал скриншот на приставке, я его могу передать на компьютер, на любой из телефонов, на Android. Э, на iOS, я не знаю, есть это приложение или нет возможно что и есть если у вас iOS посмотрите в App Store, напишите пожалуйста в комментариях будет полезно давайте для начала первое наверное все-таки настроечки надо посмотреть то есть это название девайса как он называется это директория где будет храниться файлы резерв трансфер Стартап, то есть а, стартовать при при включении. Ну, это звук. А, Если мы можем звук отключить, и не будет а, слышно тогда. А иногда вот, допустим, на компьютере я прям чувствую тин какой-то из девайсов появляется, и он тут а, Отправляется следующим. Мы находим ту папку которую хотим не значит да и вот автой той TV, да допустим этот файл находится на приставке Mi box 4s и мы можем его отправить нажимаем на него и он показывает доступно в одной wi-fi сети Доступно два устройства. Это планшет на Nexus 7 с таким же приложением. И также Windows 10. Нажимаем на Windows здесь. Приложение бесплатно. Но если у вас есть возможность, вы естественно можете донат перечислить разработчику. Разработчик пишет код. Вот есть спасибо 45 рублей есть 259 и 139 часов рублей То есть абсолютно ну, я считаю это мало можно наверное все таки я перечислил да не наверное а все-таки перечислил потому что приложение мне очень по совмерею очень мы можем зайти сюда Ой. и посмотреть а, те последние файлы, которые мы куда-то. А, не мы куда-то, кто-то нам пере, передавал. То есть вот допустим с Windows 10 а, я передавал файл, от той тв а пока. Это АПК-шный файл, который я скачал на компьютере и буквально через секунду передал его на приставку. У меня несколько приставок. Одна из них Mibox 4S. Это вот это, И также есть приставка Mibox 4. Это китайская версия. На нее тоже я установил это приложение. И без проблем передаю все, что необходимо. Я считаю это одно из лучших приложений для передачи любых файлов хоть mp3 там хоть а хоть какие-то скриншоты я считаю это очень здорово то есть вот такое было знакомство с приложением если оно вам понрав... если это видео вам понравилось ставьте лайки если оно хоть было вам полезно хоть чуть-чуть делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях не забывайте подписываться на канал, будет много интересного. Всем пока!